Вот, ну да, теперь все признаки того, что началось. Еще раз всем здравствуйте, у нас дубль 2, первый эфир, который я тут в течение часа писали, он волшебным образом не записался, не прошел. Надеюсь, что сейчас меня видно и слышно. Еще раз всем здравствуйте. У нас сегодня 25 мая, осталось чуть меньше месяца до дня летнего солнцестояния. И сегодня есть намерение да, оформить такое понимание, развернуть картинку о том, что это такое за празднование, в чем мы предлагаем участвовать и откуда мы все это взяли. Значит, ну, во-первых, самое простое, есть часть народа, которая празднует 7 июля, и есть часть народа, которая празднует... 21 22 июня в чем разница ну астрономически смысл праздника это конечно самый длинный день в году самое далекое от нас солнце выстраивание определенного потока с земли земли и нашего светила до да, источника нашей жизни поэтому ну, для меня, например, выглядит очевидным, что день силы, ночь силы – это вот самая короткая ночь в лете, и самый длинный день – это как раз ночь 21 на 22. Она может немножко астрономически плавать. Не зря Гитлер напал именно в этот день. Он пытался, на Советский Союз, он пытался использовать огромную силу этого дня для того, чтобы… А, да, чтобы, чтобы победить, чтобы победить. А, и 7 июля это день, который а, фактически, ну, когда церковь не смогла победить полностью празднование летнего солнцестояния, оно его возглавило, да, и появился день Иоанна Крестителя, который празднуется 7 июля, и куда как бы подтянули купалу. Вот, и м, получился такой сим сим сим симбиоз названий Купала и э, Иоанн Креститель, и это э, начали называть Ивана Купала. Это, м, ну не знаю как, Шокол шоколадный паровоз там, ну то есть это из, из разных совершенно историй э, собрано это название. Вот поэтому все-таки есть Диниана Крестителя и есть Купал. Соответственно, человек, как мера всех вещей, обладает большими возможностями влияния на реальность. И чем больше людей празднуют 7 числа, тем ну, этот вот как, как, как Новый год, понимаете, что, что за дата там 1, 31 декабря, 1 января. А, нас праздновали э, сначала э, год начинался э, в марте на э, весе, весеннее равноденствие да, 21 марта потом начало нового года перенесли на сентябрь тоже э, до да, 21 сентября это э, осеннее равноденствие а потом пришел как бы официально там что нам рассказывает, петр первый сделал 31 декабря при том что э, и у нас тоже так же как сейчас на западе Рождество, то есть 25 декабря, был гораздо больше праздником, а Новый год стал был искусственным, искусственным внедрением, то есть новую дату вклинили просто, да, и вот официально там, а, приказом ее закрепили. Но то количество радости, энергии, причем там, елка это кармическое дерево, это карма, да, люди вот ходят вокруг кармы, обвешивают ее там этими и радуются, то есть и поток в общем достаточно странный, даже с точки зрения того, что еле закисливают почву. То есть если много елок, елки портят почву для всех остальных растений большинство растений предпочитают щелочную почву, то есть ну, что-то такое не очень, не очень родное, как минимум да, в этих елках. но тем не менее куча народа радуется, ребятишки радуются, энергии собирается. Часть энергии куда-то явно уходит к какому-то выгодоприобретателю, да, но часть вот наполняет этот праздник силы, да, в этом празднике есть радость, мы все там знаем эти ощущения, там, когда бьют куранты, потому что это на, на нашей же энергии наполнена, а э, когда состояние равноденствия, там, ну, юридически совершенно очевидно, есть участие каких-то больших э, сил, чем человек, да? в частности, в наше светило и а, наша матушка земля вот. их взаимодействие и человек как их дитя, как, как часть природного вот этого всего а, комплекса а, понятно за счет чего там есть сила а эта сила истотная, это сила ну ну вот как я не, не знаю там простите меня за этот образ а, блохи на теле собаки там вечеринку устроили там да а, собака при этом может чем угодно заниматься она может даже быть не не а в курсе вечеринки блох, только если ее где-то в одном месте активно кусать начали, да, она там будет пытаться чесаться, поток экрана. Вот. А, а если собака купается, то все блохи об этом знают, потому что им там мокро, неудобно и так далее. Вот, поэтому, ну, то есть, по разнице потенциалов, просто по масштабу, то есть, когда мы а, встроены в природные процессы, то там в принципе больше силы а если мы еще это делаем осознанно да то есть мы понимаем что мы туда вкладываемся осознанно это совсем совсем другая история поэтому начинались когда-то эти празднования начинались празднования именно с летних солнцестояний по очень простой причине прикольно летом выбраться куда-нибудь на место силы вот в москве есть а, до сих пор существует, благополучно пережила все застройки и все прочие. Лысая гора, около этой Лысой горы течет река Чертановка, опять потуха, и Ведьмина вода, и а, все это функционирует. Мы там, несколько лет мы там проводили сонсостояние летние, вот, где а, там ночью костер, прыгание, очищение, прыжки через костер, там наполнение энергией, там какие-то такие, ну, при прикольные, игровые какие-то а, мероприятия по тому, как свое желание оформить, вот прям физически его там проявить, да, как-то, значит, заявить о нем, участвуют вот эти потоки, используя эти потоки, а, вот. И утром встреча рассвета, и вот по, по рассвету, что я хочу сказать, что... Есть такая концепция, она у нескольких авторов присутствует, о том, что, собственно говоря, наше Солнце, оно от нас закрыто неким искусственным щитом. В частности, у Друма Мельхисидека есть материал об этом, где преподносится, как некая высшая цивилизация, заботясь о человечестве, значит, поставила щит, дабы вспыхнувшее в сверхновую наше светило... Не сожгло бы нас и жизнь на Земле, потому что человечество к этой вспышке не готово, потому что человечество находится в спячке, и а, м -м -м, эта вспышка просто бы их сожгла. Поэтому построили экран, а, щит, то есть, а, что по этой концепции, по этой версии мы не видим а, живого настоящего нашего светила, мы взаимодействуем с неким суррогатом, искусственно созданным лампочкой, которая как раз и называется Солнце, потому что как Луна раньше не называлась Луной, Луна это была месяц, месяц худой, полный месяц, никогда не Луна. Есть версия о том, что Луной Луна стала после как раз появления в нашей мироздай, в нашей реальности некой третьей силы, которая чужеродная изначально нашей, ну, нашему миру. И точно так же Солнце не было Солнцем. А когда оно начало так называться, то это было сон без ле. Так это осталось на украинском языке, и на украинском же языке это переводится как с сон То есть это иллюзия, это неправда. Да, то, что воспринимается сейчас как солнце, не является таковым. А где же настоящее солнце? Оно есть с ним все в порядке. Но для того, чтобы… И его энергия проходит более того, ну вот якобы вот этот экран, да, у нас защищает от смертоносных лучей, и что задача человечества пробудиться, да развиться для того, чтобы, значит, это все было благоприятно. Мое подозрение, что дело немножечко в другом, и что нас искусственно, искусственно пытаются удерживать в более низких вибрациях, а Солнце, взаимодействие с Солнцем, как раз эти вибрации повышаются нашим светилом, да, с источником света Ра. вот, и делается все, чтобы человек перестал взаимодействовать с истинным источником, и даже вот это концептуально, если предположить, встречая рассвет в летнее солнцестояние, там прям видно, даже когда солнце встает, на него легко смотреть, потом оно все ярче, ярче, ярче если не отводить глаза, то глаза привыкают и э, можно нормально смотреть на солнце сколько хочется а, вот и вот на, в, в рассвете там видно вот такой диск, как щит и за щитом что-то живое вращается, оно видно вот, вот эта вот бляшка, она не светится она такая темноватого цвета, просто света так много идет, что глаз Обычно не воспринимает, вот светит и светит. А если если смотреть внимательно, то видно, что темный щит и защита оно вращается, оно живое, и а, с ним можно начать взаимообщаться. Как в сказках наших написано, как там обращались к светилу, там, да, это было нормально. Вот, оно отвечает, вы начинаешь чувствовать. То есть а происходит восстановление связей человека. Как бы, через этот процесс можно себя либо строить, либо улучшить качество своего взаимодействия с огромными такими объектами, от которых наша жизнь вообще зависит, без которых мы не можем жить. Да, мы не можем жить от того, что есть на земле, там вода, воздух, земля, то, что земля дает, и точно так же мы не можем жить без света. А, и в, как наши родители, мать и отец, нам, нам, нам нужны оба источника жизни. А, но а если, если предположить, что эта концепция правильная, то, а, возможно, в обычной жизни взаимодействие с вот этим источником РА, оно крайне ограничено, а, потому что вот это есть, есть вот этот щит. И а, выйти на контакт с, а, вот с, с этим светилом... Восстановить эту связь очень, очень благоприятно для здоровья, для энергетики. Но это, это, это же очень простые вещи. Мне кажется, это понятно, не надо долго размусоливать, потому что если вот человек, человеческое тело так встроено, создано, что вот мы зависим и являемся да, продуктом, но у нас есть очень важная функция. Человек мирило всех вещей. То есть функция человека называть вещи своими именами. Это очень важно. Вы знаете, что по одной из а, а, концепций, то есть более сейчас известно то, что человек находится ну, внизу пирамиды иерархии, там, да, сверху Бог, там, а потом а, архангелы, ангелы, чины ангелов, там, Серафимы, Херувимы, и человек внизу, да. А есть версия, которая выглядит более логичной, просто потому что а, вы помните историю сатаны, сатана это ангел огненный, которого Бог повысил до светового ангела. То есть это единственный был случай, когда был нарушен а, общий призн... принцип да, построения вот этой иерархии. И существа более а, низковибрационного повысили, сделали равным существу более высоковибрационному. А потом а, Бог создал человека и сказал всем, чинам ангелов-архангелов, что теперь, ребята, вы ему служите, потому что по образу и подобию. То есть это прямое подтверждение тому, что концепция о том, что человек – Бог, человек, и потом все остальные чины ангелов, все, все вот эти вот а, остальные небесные иерархии. Да, а, много человеку дано добрая воля, а вот эта сила, сила называть вещи своими именами – и, собственно говоря, сатана – это восставший ангел, который воспротивился воле Бога о том, что человек находится выше его, потому что он из огня, он а, повышен был до ангела света, а человек из грязи. Как что-то из грязи может быть выше, чем огонь и свет? Поэтому а, для того, чтобы... Но, понимаете, дорогие мои, чтобы, чтобы занимать, то есть, как бы, знаете, получается, вот функционал какой-то он остался, а концептуального понимания, вот этого ощущения ответственности за те полномочия, которые даны, этого, ну, мало наблюдается, редко наблюдается, в основном человек себя чувствует очень зависимым от внешних обстоятельств от власти от начальника от курса доллара там я не знаю от настроения жены или мужа и так далее и так далее это такая очень маленькая зона выживания а полномочия даны огромные это на это это при таком раскладе никакого кайфа в этом нет для человека потому что он не выполняет свою функцию, вот в этом состоянии, ему не идет энергия природная, ни от земли, там, ни сверху, идет очень мало, буквально, чтобы не сдохнуть. Вот, а, вот очень простая штука, да, вот сосуд, вот, если у вас стакан есть, а, а вы хотите туда налить, а, там, не знаю, там, а, килотонну какой-нибудь воды, нальете вы это? Нет, конечно, потому что вы нальете ровно тот объем, который а, этот сосуд способен вместить. Для того, чтобы принять больше благодати, там света, энергии и так далее, нужно свой сосуд расширять. А как его расширять? Масса есть способов. Можно там медитировать, вкладываться, тоже все работает. Но еще раз повторю: в такие дни, как в частности летнее солнцестояние, естественным образом огромные тела с огромными потоками выходят напрямую ось взаимодействия наше светило и земля в этом канале мы уже встроены по праву рождения как как да? как, как, как ребенок хотите если вот и если ребенок вот, вот родители там вот этот потоки открыли а ребенок пошел погулять идет там побежал деньги зарабатывать то ну что-то ему там перепадет но он же не в потоке поэтому он и получит чуть-чуть а если ребенок пришел Понимаете, там такой, да, вот я вот, я с вами, я ваш, вот как бы а, что-то там проучаствовал, что-то там выбрал, то есть а, вошел в вот эту роль меры вещей, то понятно, что его, это естественно происходит расширение вот этого сосуда, и возможности принять благодати, они, конечно, же, увеличиваются. Есть вопросы какие-то? Да, да вопросы есть. Хочется у вас спросить, как, как вы пришли к идее праздновать и выводить это на широкую аудиторию, привлекать людей. Почему? Ну вот не просто для себя, а захотелось как-то развиваться в этом направлении. Как пришла эта идея? Да, поняла. Ну тут все очень просто. Мы в свое время там, как и большинство людей, наверное, там в 90-е, да, пробовали на себе все, что нам предлагалось. А, ну, вот я не помню, сидела ли я на, на, на сеансах Кашпировского, ну, по-любому смотрела, там, пыталась понять, что это такое, да, как это работает. А, вот, но всякие там йоги, голодания лечебные а, там, а, то есть, а, нам некими а, как это, пачками выдавались разные а, предложения, да, каким бы образом поразвивать себя и попознавать этот мир. И разное пробовалось, что-то осталось в багаже из того, что очень многое сейчас выглядит совсем по-другому, чем когда это только начиналось. То есть есть вообще откровенно опасные штуки, которые заходили к нам как вообще какая-то панацея там прекрасная, легкая, легко, эффективно, полезно для здоровья. А это оказалось совершенно противоположностью заявленному в этом надо было разобраться к своей шкуре хорошее из этого только то, что потом я смогла это рассказывать опять же аргументированно объясняя, почему лучше этим не заниматься, лучше это не практиковать не на уровне, потому что мне не нравится <laughs> или мне не подошло да? а конкретно какие механизмы это включает, но это давало и обучение, потому что как бы как еще научить человека различать и разбираться ну, вот, на своем опыте. И солнцестояние это был один из таких моментов, когда как раз пошел поток там, вот, там предки, боги славянские, там, Велесова книга. В какой-то момент это все стало очень модным. И зашли там те же книги Хиневича, да, славяно-арийские веды, в которых там куча народу начала этим активно заниматься, как раз изыщущих из тех, кто вот искал. И а, состояние как-то вот выплыло как, ну, что -то... интересное, да, интересное и вроде как свое родное, потому что уже на тот момент всякими тибетскими монахами, буддизмом, медитациями и прочей ерундой уже прям уже прям материал был наработан на тему того, почему, в общем, не очень стоит этим заниматься, да, что для русского человека почему это неприемлемо не подходит, либо, ну, либо требует адаптации немножко другой, чем которая предлагается. Я еще помню, когда йога это была очень такая медитативная, такая мягкая штука, Сейчас, например, в фитнесе йога это вообще такая жесткая физуха, от которой сути практически не осталось. вот. И вот когда вот это уже пошло такое насыщение всей, всей этой настраченной, вдруг бац, да вот же тут не вот купало же, вот оно. Вот. И вот мы начали праздновать, и потихонечку, когда набралась база чувств, как бы вот то, что я сейчас говорила, да, происходит... Хождение в эту тему, в этот поток родовые вещи начали открываться феноменальные. То есть, ну знаете, на уровне там пап, расскажи про, что ты помнишь про там бабушек, про бабушек. Он такой, ну вот это помню, это не помню, а дальше уже как бы все. Потом а, проходит какое-то время, а, я сама внутри себя свои родовые каналы, значит, там открываю, прочищаю прихожу с тем же вопросом он, и он начинает рассказывать про тех самых бабушек про бабушек которых он не помнил вдруг он начинает помнить вот работа родовых каналов а, мы себе открываем и автоматически это в принципе открывается в мире о тут и сила тут тут и свое и и обучение пошло и все пошло и раз а есть же еще зимнее солнцестояние, а она совершенно другое по функциям а, если здесь самая короткая ночь самый длинный день то зимой все наоборот и ага, это же целая система так а еще есть точки равновесия а, два солнцестояния каждый из которых когда-то было по нашей официальной версии началом лета да то есть как бы отсчет начинался именно с равноденствий Ага, еще интереснее астрономически это я бы сказала лет начинается 25 декабря с да, солнца как бы умерла 21 22 она находится в такой в могиле то есть она в самом низу и она не ну как бы по своей высоте по отношению к земле но не двигается а 25 начинается подниматься то есть начинает солнце а, двигаться снова по небосклону новый цикл жизни но ну, это же очевидно если мы связаны с землей и солнцем то навалете это 21 декабря а зачем тогда было вот это вот это вот это пошла конструкция солнцестояния равноденствия как единой системы взаимодействия нашего светила и земли сонастройки вычистки дальше пришла информация о воде о том что во все эти праздники вода приобретает особые свойства соответственно имеет смысл человеку в этом участвовать происходит очищение то есть от спама да? спам обнуляется, какая-то новая полезная энергия, информация загружается. И она на каждый период времени обладает своими свойствами. На зимнее солнцестояние у нас там пошла крещенская вода до равноденствия. Один этап, потом пошел второй этап до летнего солнцестояния, до да, с весеннего равноденствия. И каждый этап, так же, как вот в природе, да, вот оно прорастает, цветет, плоды, плодоносит сбор урожая, подготовка к зиме, точно так же человек. Но энергетически что-то, ну, есть совпадение с природным, с природным циклом, ну, вот очевидным для нас, да, а есть своя специфика. Как запрашивать, как выстраивать себя, исходя из того, какие потоки нам предлагаются, а, а, от, от земли и, и, и, там, и, и солнца. Вот а для того, чтобы в этом а, разобраться, а, готовые какие-то рецепты мне вообще мне кажется готовые рецепты они ну даже даже при приготовлении пищи они не работают. Любой хороший повар имеет представление о том, как что с чем сочетается и имеет свои фишки и знаете, что даже у одной хозяйки борщ из одних и тех же продуктов может отличаться по вкусу сильно. Вода та же, продукты те же, дозировка та же, а вкус борща разный. Почему? Другой день, другой поток, другое настроение, состояние. Что-то где-то еще другое, да. То есть как бы вы же чувствуете, что готовка пищи такое волшебство. Это вот кроме непосредственно ингредиентов там понятный там еще вкладываются а, мысли, чувства, там еще участвует а, мир вокруг в том, какую пищу мы получаем. Вот. И точно так же а, вот эти празднования, каждая совершенно уникальна, и она дает свое. И когда мы себя правильно подготавливаем к этому процессу, то и результат мы получаем вкуснее, эффективнее, ресурснее. Поэтому а, и получилась и, и сложилась вот эта система празднований, которая дает возможность вытаскивать себя из событийного, привычного какого-то течения жизни автоматического, да, разворачивать, вот эти, вкладываться, в вот эти, разворачивать свои полномочия и по этим полномочиям уже получать результаты и поддержку. Благодарю. А скажите, пожалуйста, чем отличаются ваши празднования от других подобных празднований солнцестояния? Я знаю, что прыгают через костры, там плетут венки. У вас также или есть свои какие-то особенности? Прыгаем через костры, плетем венки, плетем заплетки, там какие-то заговоры, там можем там, делать куколок и так далее, но все не является основным. Это все не является главным. Это является частью празднования. Но еще раз повторю, если говорить об отличии, отличие как раз в том, что, не, понимаете, не работают догмы. Я участвовала в одном праздновании, это было не солнцестояние, это был День Перуна в Краснодарском крае, такая хорошая компания, видящая, интересные люди, там. одна из женщин. Работала на овощной базе товароведом в советские времена. Знаете, вот эти вот женщины-товароведы голубые тени, розовая помада, синькой выкрашенный белый пучок на голове. Она так и продолжала выглядеть как товаровед, но у нее вдруг там в результате чего-то открылся целительский дар. Она начала там что-то чувствовать, помогать людям. И, в общем, кардинально поменяла свою жизнь. Мужа себе такого же нашла, который там, значит, в, в, в этой теме, да, и вот у них образовалась команда людей, вот они в частности там какие-то празднования проводили, у нас было такое закрытое празднование, были только свои, вот меня туда пригласили, и все здорово, они понимали, что они делали, было простроено там, они прописали сценарий типа реконструкции древнего, древнего обряда. Вот, сработал он, сработал, там, по углям все ходили, и, и интересно, и, и все. Мне не покидало вот это ощущение, что я участвую в спектакле, что я актриса, там, какая-то там третьего плана, да, которая участвует в спектакле. То есть, с одной стороны, вроде поток шел, а с другой стороны, я была в этом немножко, ну, не встроена, что ли, в это. А, и вот это чувство я поняла, что... Мы делали попытки, это не работает, не работает. Вот теперь, даже если наши предки так праздновали. Но опять же, жизнь живая, мир живой. И сейчас вот понять, а как сейчас провести вот этот поток, как его принять, каким образом, через что, о чем подумать, как, как, как, как его почувствовать. Вот первое, что мы делаем, это задача синхронизировать человека с самим собой, с его душой, чтобы начать себя чувствовать, а, чувствовать мир, а, чувствовать вот эти самые природные потоки, да, ну, каждый по-своему, у кого-то чувствительность больше, он будет сильнее это ощущать, кто-то меньше, но встроиться в это важно, и поэтому у нас нету а, вот этих вот талмудов, как правильно, как неправильно, есть много перелопаченной информации даже по как эти этнографы до да, которые собирали там очень сильно обряды отличались там в сибири и в, там в том же краснодарском крае очень много отличий то есть везде есть какие-то свои фишки на каждой территории праздновать немножко по-своему также как немножко отличалась вышивка еще что-то но есть это как бы эта форма а есть суть вот попасть в суть праздника и является главным. А, поэтому нет какой-то религии или какой-то веры, которой мы придерживаемся как истинно правильный. Есть а, такое, ну, мне такое трезвомыслие, да? Вот очевидно, мы зависим от земли, зависим. Очевидно, от светила мы зависим, зависим. Очевидно, есть места силы у Земли, есть точки силы соприкосновения да, каких-то там процессов, потоков. Ну есть, это там и физики регистрируют, и энергетики, там это все можно проверить. Вот. И дальше экспериментальным путем, да, вот это участие в празднованиях, что оно дает? А, дает прирост, там увеличивается, вот это меняется, как следствие, допустим, какие-то, понимаете, сказать, что... Вы попрыгаете через костер, приедете с нами, проучаствуйте и после этого вот ваше там, сокровенное желание стопудово исполнится. Не могу я отдать таких гарантий. Каждый человек приходит со своим багажом, каждый вкладывается в силу ну, как-то своих выборов, свое состояние очень по-разному. Я могу только что обещать, что гарантировать, что мы вместе создадим такие условия, при которых прыгая через костер, встречая рассвет, загадывая свои, запрашивая свои желания, оформляя, вы войдете в больший резонанс. Да, то есть как бы мы сделаем все, чтобы обеспечить каждому условия для того, чтобы это получилось на более таком качественном, глубоком уровне, чтобы вы свою ресурсность, вот про эту чашу, да, чтобы ваша чаша увеличилась, чтобы как следствие... И благодати и энергии было получено больше, а как следствие результаты. Но результаты они не зависят только от того, сколько вам насыпят, они зависят от вас очень много. Много зависит от того, на что вы соглашались, из чего ваша жизнь состояла или состоит на данный момент. А много условий. Но подлежащий камень вода не течет. А, начав вкладываться, может быть, вам станет более видно. Чего вам не хватало или куда нужно вложиться? Это же тоже добро это. Это большая помощь, польза. Вы, будет понятно, куда двигаться дальше. На что, где что поправить? В этом тоже а, есть помощь свыше. И мне кажется, это тоже является благодатным результатом празднования. Благодарю. Людмила, вы упомянули, что ваши празднования не связаны с религией, но при этом вы упоминаете богов. Как это между собой связано или не связано? Ну, это опять про некое концептуальное понимание мироустройства. Да? Вот то, о чем сейчас я начала говорить, что а, есть какие-то вещи, ну, например, как есть изображение креста, вот состояние с равноденствиями, а, и там, очень много символов, которые не только в православии, в христианстве широко представлены. Крест изначально, вы знаете, да, самые древние изображения креста – это равновесный крест. Он и сейчас на многих иконах есть. И там у креста бывают свои нюансы, разные изображения. Вот тот крест, который сейчас широко известен. В общем, мне кажется, больше всего связан с культом смерти, потому что у этого креста появилась вытянутая нижняя часть и поперечная перекладина. Если представлять крест как энергетическую, как некий механизм, который там, принимает или распределяет энергию, то вот крест — это как четыре мира, четыре вот этих вот потока празднования, четверо врат взаимодействия, светилой земли, да, то эта энергия по вот этому длинному спускается, и вот этот жолоб идет слив а, в чью-то пользу, для чего-то. А, вот, поэтому а, бо, бо, мне кажется, даже больше радости, более того же, на этот крест еще и вешают распятого убитого а, Христа, да, то есть как бы Бога-человека. А, это, это культ смерти. А, изначально крест Абсолютно, вот есть, я была когда в в печерской лавре, там много вот этих старинных крестов, которые там выкопали, они, они совершенно равны, все лучики одинаковые, там нет вот этой нижней части. Вот, и он, от него ощущение какой-то жизни, природы. Вот, и если мы говорим о том, что вот природа, она является некой структурой, неким агрегатом, потому что там все устроено очень разумно, буквально построено. И человек встроен, то есть является частью этой системы, системы жизни. Земля, то есть как минимум, что там очевидно есть? Есть светило, оно дает свет, это важно, там, да, растения вообще без света не живут, но растения не живут и без земли, человек, собственно говоря, также. То есть все живое зависит от этих двух ключевых таких вот а, больших объектов, и вся природная система, она а, имеет такую инженерию. Если мы говорим о том, что Земля живая, и что а, очень много а, разраб изучений, разработок оформлена сейчас концепция, что Земля — это живой кристалл, у этого живого кристалла есть выходы силы а, Каждый из выходов обладает своими физическими какими-то отличительными, отличными характеристиками. Это некие такие потоки выхода энергии, на которых, собственно говоря, и держится вот эта наша эко-ниша, -эко -эко да? вся остальная структура, где кроме нас еще живет куча всего разного. То логично предположить, что в выходах силы, вот как бывают лесничие, смот смотрители какие-то, да, что а, есть а, такие проводники или некие, как это сказать-то, принципы, вот ключевые принципы, а, которые персонифицированы. Те самые Перун, Ерила, Капала и так далее. Каждый из них обладает своим, а, своими характеристиками цифровыми благословением, проявлением в виде каких-то деревьев, растений. И интуитивно знание об этом, оно в нас осталось. Вот все вот это травничество, целительство, оно как раз там заложено вот это знание, что у каждого Бога, есть какая-то своя сила, например, вот у Велиса всех благ и величий, его традиционно с, связывают там с ну купечеством, бизнес, какой-то там доходность, да, всех, все, все блага, вот они все блага, которые дают величие, или величие, которые дают все блага, вот его благословение, есть проявление, то есть ну, примитивно, грубо говоря, какой-то плод, посвященный Велису, который, если вы зная это, вкушаете, это есть некая связь, священное действие, связь с каким-то божественным атрибутом, потоком силы, которая, понимаете, это вот как, сейчас, чтобы попроще было, вот бывает человек, хочу, значит, вот, как это сказать, вот любить, стать источником любви, вот хочу раскрыть в себе любовь, человек что думает? Что сейчас все ломанутся, его любить, носить на руках, восхищаться. Что по факту происходит? А его начинают не любить. Его начинают обижать. Что происходит? Я же просил любви. А потому что ты просил любить, так учись любить. Учись любить безусловно. Учись любить, принимая то, что дается а не то, что ты себе придумал. Оказывается, совсем не то, что я думал. Вот так работают потоки да, они начинают воспитывать, обучать человека. Многие не понимают, что они получают ровно то, что просили. Если же концептуально выстраивается вот эта система взаимодействия, что каждый бог, это как, знаете, вот как в корпорации, да, есть пиар-менеджер, есть, есть администратор, есть кадровик, каждый из них выполняет свою функцию. Вы же не пойдете к рекламщику, если вам нужно зарплату повысить. Вы пойдете туда, у кого есть полномочия, кто решает эти вопросы, да, или, допустим, там э, должность другую получить, вы пойдете к кадровику и так далее. А, но при этом у каждого из них есть еще человеческая личность, каждый имеет какие-то свои пристрастия, слабости, э, что-то любит, что-то не любит. Если вы идете не просто к кодровику, а вы идете к кадровику, про которого вы знаете, что он, там, не знаю, любит мед в сотах, да, и вы идете к нему с баночкой меда, он как минимум, ну, больше будет вам рад. Это просто элементарная психология. Вот с божественными атрибутами точно так же. Божественный пантеон, славянский, ведический, как хотите его назовите, да, это не то, чему надо поклоняться, что-то у них просить, вот как нас научили – в христианстве, да, в религии, приходишь, бьешь поклоны и просишь, просишь, просишь. А на каком основании ты это просишь? А что ты сделал, чтобы получить? Ты раб? То есть тебя господин может дать, может не дать? А другое дело, как говорят, там наш бог нас э, рабами назвал, да? мы э, в, внуки сворожьи, дети даже божьи. Да? Что это такое? Это э, что наши предки выстроили вот эту экосистему, и зная имена предков, и зная, зная название потоков, зная атрибутику потоков божественных, который каждый отвечает за свое, каждый учит своему, помогает в разных запросах, а, да, и это не, не что-то такое вот а, недостижимое, это души, силы, которые проявили, ну то есть, допустим, человек, да, вот как в компании тоже, Чик Дорос стал а, генеральным директором. Он а, туда стал, например, не просто потому, что чей-то родственник, все родственники компании, в которых все родственники, он доказал это а, своими способностями, своим трудом, своим служением, какой-то своей эффективностью. Вот все такие собрались, говорит, да, будешь у нас генеральным директором. А потом представьте себе люди, которые его выбрали генеральным директором, такие. О, великий генеральный директор, пожалуйста, пошли нам. Я, если, вот представьте, что вы этот генеральный директор, то да вы охренели что ли? Вы что? Нет, мы на равных, да, у меня просто функция повыше, но мы же с вами делаем единое дело, не надо мне эти поклоны бить, не надо меня упрашивать, вы это хотите получить, давайте поймем, вы хотите повышение или зарплаты, давай с тобой подумаем, как сделать так, чтобы ты это повышение действительно мог получить? Ну, выполни какую-то работу, а, не знаю, там, а, пойди по -по -по на курсы повышения квалификации. Вот это выглядит адекватным, понимаете? А когда это превращается в религию, о, генеральный, он небожитель, он великий, нельзя его прогневать. А, мне кажется, любой нормальный генеральный, кроме ярости, ничего абсолютно, и желания, ну, либо, ну, то есть, если бы я в этой позиции была, что бы я хотела, ну, например, может быть, так, а если я лишу их премии, они а, начнут э, думать? Не начали, угу. так, а если по отправить на повышение квалификации, они начнут соображать, что не надо мне тут бить поклоны, надо делать? Не, так, не сработать. Что же делать? То ли увольнять уже его кедрене то ли понижать. Потому что человек неадекватен. Вместо работы он ходит, пишет челобитный, о, великий генеральный директор, понимаете? Вот, а, если, если вот это, это, же, это же, понимаете, какая интересная штука. С одной стороны, мы, мы, а, наш бог нас рабом не называл, да? мы дети, значит, мы дети, мы внуки богов, а с другой стороны, ой, сейчас мы попрыгаем через костер, хороводы, поводим, вот тебе требы, боженьки, да, теперь, пожалуйста, насыпьте нам по полной. Нормально? Поэтому что предлагаю? предлагается? Просто вернуть себе концептуальное понимание и вернуть себе состояние полноценного, нормального вот участника вот этого природного структурного процесса, созданного на, на, нами самими в прошлых воплощениях, нашими предками, там, божественным первотребниками, встроиться нормально, адекватно, стать частью, работающей частью, понимаете, не бесполезной, которая там болтается, там, что а которая и выживает, и еще занимается, да, а стать нормальной частью вот этого природного процесса, как следствие, естественно. Любой человек, о, он заработал. Блин, да, да за радость выплатить премию, повысить должность, да это за счастье. А многие вот это вот, когда что-то не получают, просят, просят, да потому что позиция, если позиция рабская, а в голове-то, а в голове-то я ас, да, а позиция рабская. Вот как, да, это в нас методично программу эту закладывали и в детском саду, и в школе. И в институте, и в религии. Но если уж вы а, этими вещами интересуетесь, вы, вы, вы а, развиваетесь, то посмотрите в эту сторону. В голове очень многих людей программа написана одна, а, а по факту действия программа заложена в подсознанке вообще другая. А как это изменить? А вот этим надо заниматься, в это надо вкладывать. Собственно говоря, это мы и делаем. То есть в каком бы человек состоянии не приехал, если у него есть намерение готовность, честная да, позиция, он хочет в это вложиться, то дальше совместными усилиями идет э, в, в движение в сторону того, чтобы вернули, чтобы вы вернули себе потоки полномочия полноценного сотрудника вот этого прекрасного божественного мироздания. Благодарю. Все очень четко и ясно вложилось. И еще приходил вопрос, что в последнее время на разных интернет-площадках много пишут странные небо, облака, странные явления, связанные с Солнцем. Вы можете это как-то прокомментировать, есть ли какие-то мысли в эту сторону? Связано ли это с Солнцестоянием, например, или с другими процессами? Ну, вопрос сложный, давайте коротко отвечу, там его можно долго разворачивать на отдельный прямой эфир. А если коротко, то очевидно, что-то происходит. Свидетельств очень много, в частности, то, что несколько лет назад изменился угол восхода то есть солнце начало сходить ну и как следствие садится не там где оно делало до этого вот всю нашу сознательную жизнь а если вы просто поинтересуетесь в интернете люди вы, вы выкладывали ролики там с описанием с доказательствами чтобы человек много лет знал что там не знаю, там 21 июня сходит между там сараем и яблони да вот все время в одной и той же точке Солнца сходило как очень наш и тут ругаться, бац она начала сходить в другом месте в тот же самый день да? то есть то, что не бывает, это не то, что, не знаю, там, раз у меня летом всходило солнце тут, почему оно земной тут не всходит, да, угол меняется естественным образом, этому все в школе с вами учили, вот, но когда в один день, в один и тот же месяц, там, где оно должно было астрономически вставать то в той же точке, а восход начал происходить в другом, мы это тоже зафиксировали в разных местах везде фиксируется изменение угла восхода солнца наука, насколько я знаю, на эту тему молчит, альтернативщики там а, занимаются, ищут вопросы много а, разных событий, если их собрать в кучу еще раз повторю: просто отдельный эфир это и там стоны земли, почему они были, почему они закончились это изменение вообще цветности солнца, если вы заметили а, оно, оно поменяло цвет привычный а, ракурс подъема а, в общем, многие природные какие-то процессы, там цвет неба а, меняется, то есть, есть и идет какой-то объективный, судя по всему, процесс глобальных изменений а, вот нашего нашей среды обитания. Для того, чтобы разобраться, с чем он связан, а, официально наука, ну либо бредит на эту тему, либо вообще молчит, да, поэтому люди начали разбираться сами. А, для того, чтобы в этом разбираться, нужно собирать материал, иметь какую-то базу концептуальную, куда смотреть, и проверять, там, если предположение верное, то оно будет, ну, то есть тогда на, на основании этого предположения можно строить дальнейшие прогнозы, можно планировать свою жизнь. А, а так, что я могу коротко сказать? Да, безусловно, наблюдается много того, чего за всю предыдущую жизнь не наблюдалось. Может быть, есть какая-то цикличность, просто а, в этой жизни мы а, не видели, а, допустим, сто лет назад было то же самое. Мы же уже это свидетели не были, мы не знаем. Для нас это происходит впервые. Может, просто Земля наша так устроена, что там, не знаю, каждый 100, 200, там, еще сколько-то лет, происходит некий цикл изменений. Может быть, это результат какого-то внешнего воздействия. И так далее. Версий огромное количество. Для того, чтобы разобраться, нужно самого себя... Наладить, настроить, выстроить как инструмент, способный а, анализировать выпадающие из а, стереотипных привычных фактов, собирать их в единую картину, да, и вот это а, вот принцип научного исследования, а, который сейчас вымывается достаточно активно из а, привычного состояние поэтому для того чтобы им заново овладеть имеет смысл в это вложиться и прям сознательно практиковать да, задавать себе эти вопросы не кому-то кто вам ответит ну скажу я вам это потому что с альфа-центавра прилетели каркозябры, они нас вот так вот облучают и это вот имеет такие последствия делают они вот для этого поэтому все на борьбу с альфа-центавристами может это так может я права может я не права понимаете вам легче, если... Ну, такие люди есть, которые такие вещи говорят, ради бога. Если вот что, успокоиться, то можно любую готовую картинку просто себе сюда заставить. А, все, это альфа-цитнавристы там, значит, нас злобно гнетут. А если вы хотите на самом деле разбираться и понимать вообще, что происходит с вашей жизнью, какие-то последствия для вас имеют, это, к сожалению, на этот простых ответов нет. Это вложение в свое состояние, наработка навыков, позволяющих объективно, результативно, во-первых, анализировать ситуацию, да, а во-вторых, синтезировать эту информацию, создавая картинку реальности, опираясь на которую вы в результате получаете адекватные результаты, полезные для себя и своей жизни. Это непростая штука, но очень интересная. Празднование состояния равноденствий, это очень клевый инструмент, позволяющий э, эту, эту задачу решать. Поэтому, по сути дела, у нас получился такой и тренинг, и саморазвитие, и, и самовосстановление, и, и, в общем, некий такой ритуал славления предков, там, и богов. Вот, там все есть, но это все, а, прежде чем это делать, а, проходит, а, проходит а, принятие, да, то есть, как бы, что концептуальное оформление. Поэтому наши празднования мы всегда создаем вместе. Вот кто приехал, мы все вместе о чем-то договариваемся, чтобы каждый участник понимал, зачем ему руками махать, богов славить, там, я не знаю, в воде купаться, да, что он делает на самом деле. Благодарю за интересную беседу. Очень захотелось прикоснуться и проучаствовать тоже в ваших празд... празднованиях. В добрый час. Приглашаем, приезжайте, тем более Переславль, это вообще удивительное совершенно место, место силы, и там здорово, вот. Будем рады вас видеть. На сегодня все, до новых встреч, пока-пока.